Приветствую вас в этом видео, с вами Вячеслав Вопилкин и сегодня я хочу записать отзыв о полученном подарке от проекта Живая очередь вот и я выиграл получается в недельной лотерее два билетика у меня выиграла и компания отправила мне денежки на то, чтобы я купил полезные книжки то есть и вот я купил такой вот безотказный был рекрутинг в соцсетях взял как не тратить время зря. То есть эти книжки для себя я взял по саморазвитию и продвижению. Вот. и также для своего сына я взял вот тоже две хорошие книжечки "Волшебник изумрудного города" и "Маленький принц". Все, вот спасибо проекту за то, что радует и балует нас такими подарочками. Вот. и всем советую принимать участие в нашем проекте и получать вот такие вот прекрасные подарки, а также зарабатывает очень хорошие деньги в этом проекте. Все, на связи был Вячеслав Опилкин, всем пока-пока.